Стихи обо всем, о бровях, о груди, обо всем, обо всем. У нее есть песни, прекрасные песни. Песни, которые могут быть исполнены не только от лица женщины, но и от лица мужчины. И поэтому мы начнем нашу лирическую часть с композиции, которая начинается очевидно, а исполнит ее для вас лауреат международных конкурсов Наш прекрасный друг Михаил Мануилов, встречайте. Это же очевидно, мне вас не удержать. Нравитесь очень вы мне, но остывает шар. Кто не играл с игристым, не знает куража. Ваш взгляд нехороший признак, и мне вас не удержать. И я, конечно же, вас отпущу, это ваш плащ, это шляпа плащу. Только пообещайте, больше не совмещать их. И я, конечно же, буду молчать, Но если вдруг напишу с сгоряча, Вы мне не отвечайте, Только пообещайте. Это же очевидно, Надо бы полагать, Черные кучевые.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 Я, конечно же, буду молчать Но если вдруг напишу с сгоряча Вы мне не отвечайте Только пообещайте Пообещайте Михаил Мануйлов